Здравствуйте! С вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в идеобзоре набор инструментов Интертул. Это линейка новая Шторм, артикул et 8111 набор на 110 предметов. Начнем мы с упаковки. Вот такая упаковка идет сверху на пластиковом кейсе. Информацию, которую указывает производитель, это CRV-маркировка, кроме сталь. Два рабочих квадрата, одна вторая, одна четвертая дюйма, 111 предметов. 72 зуба трещотки, мелкий шар. И также, где набор у нас производится, это Китай. Заводской Китай. Нет. Материал затопления инструмента. Еще раз скажу, что многие постоянно спрашивают, это хром ванадевая сталь, это указывает производитель. И также есть ударные головки, где сталь идет, также указывается хромоэльпденовая. Дальше я покажу. Так, вот это вот вкладыш, который ложится между двумя крышками, чтобы инструмент не высыпался. Но здесь вот вместо поролоновой стандартной. Стандартного вкладыша идет вот такой вот пластиковый. Не знаю, чем он лучше, но вот такой вот ложится и закрывается набор. Так, начнем мы с трещоток. 72 зуба мелкий шаг, два рабочих квадрата, 1,4 дюйма маленькая трещотка. Рукоятка комбинированный, пластик и прорезиненный пластик. Маркировка интерту логотип на металле. Маркировка хромонадевая сталь и надпись краской на трещотках интерту Трещотки разборные, три винта выкручивается, можно обстроить внутри механизм работы. Есть реверс переключения право влево вращения и быстрый сброс и фиксация головки на трещотке. Трещотки идут изогнутые, прямые. Длина трещоток под вторую дюйма 255 мм, под 1,4 четвертую, 155 мм. Так, два воротка Т-образных под одну вторую дюйма и под одну четвертую квадрат. Длина 110 мм и этот большой у нас 250 мм. Вороток 200 мм, 250 мм под большую трещотку также служит как удлинитель 250 мм. Снимаем переходник. А переходник вы можете использовать для перехода с квадрата 3 восьмых на одну вторую. Удлинители под маленькую трещотку. Три удлинителя идет. Маленький 50 мм. Средний 100 мм. И удлинитель гибкий 150 мм для труднодоступных мест. Под квадрат 1,2 дюйма у нас два удлинителя. 250 я уже показывал, и еще один у нас 125 мм. Также логотип InterTool и маркировка хромованадиевая сталь. Весь инструмент покрыт таким защитным покрытием сверху от коррозии защита. Не матовый цвет, здесь все блестит, все яркое. так Набор г-образных ключей небольшой. Два кардана под маленькую под большую трещотку. Карданы скреплены металлическими вставками. Не на винтах, а на металлических вставках. Две головки. Так, у нас на 21 мм и на 16 мм. Внутри есть резиновые вставки. Для того, чтобы свеча не выпадала. Так, и набор головок. В наборе шестигранный профиль головок. Головки короткие, короткие. Головки длинные, два ряда и головки торкс. Начнем с коротких головок, под 1,4 дюйма у нас 13 штук, вот они идут. Самая маленькая на 4 мм, самая большая на 14 мм, это под маленькую трещотку. Под большую трещотку 17 головок, самая маленькая 10, самая большая 32 миллиметра. Вес головки 32 миллиметра, то есть самый большой, составляет 211 грамм. Видите, она матовая снизу, сверху глянцевая. Интертул логотип CRV 32 миллиметра. Ну и такая вот насечка, насечка идет посередине. Головки Torx. Общее количество 13 штук. Находятся они в верхней крышке. Самая маленькая у нас здесь идет Е4, самая большая Е24. Это стандартная комплектация для 110 для 108 наборов. И головки длинные. Под 14 четвертую, идем, под маленькую трещотку у нас 8 головок. Самая маленькая 6 мм. И самая большая здесь на, на 13 мм маленький квадрат вот большой квадрат 1 четвертая у нас 5 головок три из которых идут ударные так здесь размер 14 15 это стандартные и три у нас ударные 17 19 и самая большая здесь 21 миллиметр вот их вы можете использовать с ударным гаковертом или с ударным инструментом. Маркировка CRMO. Малиденовая сталь. Набор бит. В наборе биты, которые у нас используются с переходником под 1,2 дюйма, то есть под большую трещотку. вот он. И под этот переходник есть биты. Так, здесь у нас есть крестовые. Шлицевые, шестигранные и биты торкс. Вставляете нужную биту переходник. Вставляете переходник в щетку, и Получаете вот эту конструкцию. И биты у нас под 1,4 дюйма, которые идут уже в с переходником. Также торксы. Шлицевые, шестигранные и крестовые. Все биты промаркированы на кейсе, есть маркировка. Все сразу видно, где лежит такой размер. Также головки промаркированы по размерам и ячейкам, в которых они находятся. Так, с комплектацией все. Кейс состоит у нас из двух частей. Все это э, соединяется металлическими, металлическим штырем, сами завицы пластиковые, но внутри металлический, металлическая вставка. Замки также металлические, но они идут металлические, но сами, сами держатели. Вот я снял замок, видите, держатель сам пластиковый, но замок сам металлический, с логотипом Intel. Они съемные, поэтому их можно заменить. Есть пластиковый, сейчас закроем, хороший пластик, то есть все качественно сделано и сам инструмент, мы не заметили не за усени, ни каких-то вмятин или кривого литья, то есть все качественно и хорошо исполнено. Логотип Интертул красным цветом и внизу et 81 Габариты кейса. Ширина кейса 38, длина с рукояткой 28, высота 8,5 и вес набора составляет 7 кг. Спасибо за просмотр нашего видеообзора, за подписку на канал, напоминаем, за комментарии, оставленные под видео. Вы получаете скидку дополнительную в магазине при заказе.